Я не знаю, может мне лучше здесь остаться или взять ту квартиру, или мне другую предложат, потому что я, у меня внутри неспокойно, поэтому я не могу решить, да, так mm -hmm. сказать, что хочу. Mm -hmm. Это первый вопрос. Второй вопрос насчет работы. А, будут ли у меня какие-нибудь изменения или смена работы? Будет ли это мне лучше, если это действительно будет? Mm -hmm потому что меня один человек обещал, что мне должны позвонить, но я не знаю, пошутили или нет, uh -huh. если так, да, мягко сказать. Uh -huh. а и третий вопрос, я в прошлом году, в конце года, а со своим партнером разошлась, uh -huh. а и меня этот вопрос волнует, а потому что как-то все так... А по дурацки получилось, я стала подозревать, что, ну, обманывают. Uh -huh. а не стала подозревать, а у меня сны. Я связана со своими снами. Я хочу вот эту ситуацию для себя прояснить. О, это действительно. Если у них все по любви для меня окей, да, а, но есть и другие стороны. Uh -huh. Я хочу проверить бурсон, насколько они. Uh -huh правдивые. Uh -huh. У них все хорошо, я не знаю, потому что по сна я не знаю. Uh -huh. Ну, значит, давайте так. Мы с вами сориентируемся. Вашего мужчину будет король тревк, тучи. Ну, человек, с которым у вас человек, экс-партнер, да, можно так сказать. Мужчина основной, как бы, карта бланки. Мы ее освободим, ну, для возможности каких-то маневров в вашей жизни. Если это на протяжении срока, который вы загадаете, ваш бывший, он и будет как-то еще фигурировать в вашей жизни в мыслях, там, в мечтах, и нового мужчины не будет, то э, вот сама карта бланки мужчины, она сольется в, или в цепочке домов, или в каких-то комбинациях именно с картой тучи. Ну, в прямом смысле могут тучи упасть до дом мужчины. И понятно будет, что пока тема с какими-то новыми партнерами да, или возможностями еще непонятно будет. И через карту Точи мы посмотрим, в каких он энергиях, да? Будет ли он связан с картой змея? Для вас это соперница, да? А, какие энергии вокруг них? Ну, посмотрите, если это магические кирпики. Уже... Угу. Я думаю, что она уже не соперница. Я почему-то подозреваю, что он уже вот. Ну, все равно для вас она на сегодняшний день, да, ищ... дело в том, что для вас в данный момент у вас нет другого мужчины, у вас есть мужчина, который ушел к другой женщине, да, и у вас есть ситуация любовного треугольника, да, ну, можно сказать так, из которого мужчина вышел в те отношения. Есть лицо предательство. Мы увидим все равно по энергиям. Конечно, я увижу ситуацию как бы шлейфа прошлого с, с учетом настоящего, но в любом случае я увижу все, что с мужчиной связано. Что... Познакомлюсь ли я еще с кем-нибудь. Ну, это я уже буду вот по карте сердца смотреть, да, по карте сердца я буду уже смотреть, то есть какие у вас будут любовные чувства, будут ли какие-то романтические э, моменты, да, то есть, ну, обычно они возникают, когда появляется новый человек, да. Или же, когда возвращается старый, но с любовью. То есть, ну, ну они, по крайней мере, покажут, с кем, с чем связан. Вот. И, соответственно, я посмотрю ваши вопросы, связанные с работой. Это по башне и по якорю. И посмотрю по дому, будут ли вообще, в принципе, вот по судьбе, как будет по течению. Если мы не сможем ответить на вопросы, или останутся какие-то невыясненные ситуации, я уже возьму на картах Тарот, досмотрю. Я должна еще сказать, у меня две работы. Одна главная, и одна я подрабатываю. Подрабатываю, меня не интересует она, меня интересует главная. Фундаментальная. Угу. Да. Угу. да. Хорошо. А я посмотрю, вообще будут ли перемены, связанные с работой, потому что если все стабильно, надежно, карты покажут, то все останется как есть. Если есть какие-то опасности для вас, да, в связи с предложениями какими-то, да, и так далее, эта карта тоже покажут. Если все, если будут перемены, карты покажут, что будут благоприятные перемены. То есть мы уже посмотрим, будут ли эти перемены, не будет этих перемен. Какие они будут, качественные, некачественные, положительные, отрицательные. Что у вас будет с эмоциональной сферой происходить, то есть да, в сердечных делах. Как у вас будет складываться ситуация с недвижимостью, с вопросами переезда. То есть есть ли вообще переезд за этот период у вас. А срок нужно как загадывать? А как хотите, понимаете, чем меньше срок... Тем более копакнее информация, но я стараюсь делать, ну, год где-то беру, самый минимум, я, да? Я, я, я так и вот. На год, ага. Если более глобально человек хочет судьбу свою посмотреть, то я смотрю до семи лет примерно. Не, меня года хватит, а на следующий год я ищу. Да, хорошо. Так. Ну и куда ты спрятался? Вы знаете, это трепичный он. Да? Угу. Да. Так, вот этот король. А, да? Да. А, значит, да. трефовый король – это он. Далее. Это человек на перспективу, ну, то есть, в принципе, да, как тот самый мужчина, да, мой единственный любимый. Okay. Да? Так, значит, вот эта дама, они одной масти, поэтому, да, это как его пара, то есть женщина, с которой он сейчас вместе. Для вас она соперница, и для вас она как зло. Okay. да? Вот. Ну и, соответственно, где там у нас девочка сама? Это вы. Хорошо. Окей. Okay. Еще вопрос. Год мы берем а, до, а, до до апреля месяца следующего года, да, включительно? Или это... да, угу. да, 12 да, месяцев? Да, да. Угу. Смотрим, какие энергии сейчас вокруг вас витают. Звезды, дом и мужчина. Три значимых темы. Тема вопросов, связанных с семьей, с недвижимостью. Так, где у меня? Вот они, три карты. Карта звезды указывает на, ну, на то, что в принципе... Есть у вас какие-то планы грандиозные, надежды свои, да, исполнения, о которых вы задумали. И карта звезды, в принципе, говорит о том, что все шансы у вас есть на это. Будут судьбоносные события, связанные с недвижимостью, с вопросами недвижимости. И будут судьбоносные события, важные кармические, связанные с картой мужчина. То есть с неким мужчинам, который будет оказывать влияние на вашу жизнь. Какое это влияние будет, мы уже посмотрим в раскладе. Кто этот мужчина, я его опишу. Хорошо. Да, вы в дом грубо попали. Что говорит о том, что вы находитесь на пороге грандиозных перемен, кардинальных в своих жизнях. Мне кажется, я уже в течение десяти лет перерождаюсь. Ну, иногда трансформация она долго очень длится. Просто вы на последнем этапе, на финишной прямой уже вы находитесь. Неужели когда-то это закончится? А ваш друг-то вернется? Ну, будет пытаться вернуться, по крайней мере. Как он может вернуться, если у него молодая девочка, наполовину моложе ну, его? я сама не знаю, но карты это показывают. Посмотрю, в какой постаси, что он принесет вам. По крайней мере, тема перемен, связанных с этим мужчиной, она тут есть. Основной темой для вашей жизни у вас появляется, да, ситуация, связанная с закрытием вопроса партнерских отношений, все-таки, да, и здесь действительно был обман, здесь действительно был обман, он налицо, первая карта Лиса, которая в которой вы отражаетесь, да, в доме гроба, то есть в доме кардинальных перемен, то есть в вашей жизни, ну, в этом году, по крайней мере, происходят перемены серьезной жизни. А долго вы с мужчиной со своей были? Судя по всему, долго. Пять с угу. я просто смотрю, что в доме мужчины этого короля тучи, это собака лежит, и э, то, что этот человек, в принципе, не был верен, Изначально. Он вообще как бы по своей природе не очень верный человек, не очень преданный. То есть такой, который может способен и на предательство, и на измену. Видите, в доме собаки лежит карта змея. И с этой тетенькой он, ну, как, Ну, он ее уже знал. То есть он сошел со женщиной, которую он знал, можно так сказать. Я имею в виду, он сошелся с девочкой Которую он знал Он с ней был знаком То есть они могли, грубо говоря он, Она могла быть там чьей-то дочерью, например Или там чьей-то племянницей да, То есть вот как-то Он ее знал То есть, грубо говоря, он ее заприметил Это не просто была встреча и знакомство Он этого человека знал раньше То есть до того, как он с ней сошелся Они были знакомы, они были друзьями Можно так сказать И тема ваша будет Такая ключевая тема. Она как раз таки будет связана с закрытием вопроса, именно вот, ну как закрыть дверь, да, закрыть дверь, кардинально решить вопрос, кардинально что-то поменять в своей жизни, да, и это связано с партнерством, видите. И ключ лежит в кольце, он зеркалит карту леса и зеркалит вас по диагонали. И в доме ключа лежит карта гроб. То есть, видите, цепочечка, вот она вот так вот и пришла. Вы в доме гроба, гроб в доме ключа, ключ в доме кольца. То есть, здесь вы будете закрывать тему хождения по кругу, я бы так сказала. Хождение по кругу, закрытие каких-то договоров, контрактов. То есть, да, какой-то вот момент, действительно, когда будут кардинальные перемены. По вашему дому, по недвижимости, почему я к нему возвращаюсь, потому что само кольцо лежит в доме дома, да, ключ в кольце, кольцо в доме дома, в доме ключа м -м, гроб лежит. Вы знаете, вот это предложение, вот этот договор, вы как-то его, он что-то поменяет кардинально, я сейчас еще посмотрю по цепочкам, да, будет ли действительно переезд, но мне такое ощущение, что нет, вы не поменяете в этом году, по крайней мере, недвижимость, как-то все стабильно очень, и якорь рядом лежит, и карта книга, то есть, ну, какая-то есть привязанность еще к текущему жилью, и uh, уж больно вы себя тут, там чувствуете себя как в безопасности, да, то есть это ваша зона безопасности, мой дом, моя крепость у вас. Вот, поэтому предложение, которое вам поступило, скорее всего, вы пока на тормозах, ну, пока на тормозах -то, ну, будете, то есть что-то uh, или не срастется, или вы не захотите как-то... Uh, и предложение это, честно могу сказать, ну с подвохом. Рядом карта змея и на дне карта совы говорит о том, чтобы переехать, крепко подумайте, правильнее будет сохранить свои позиции сегодняшние. Видите, рядом башню лежит в доме сада. То есть сохранить то, то окружение, то общество, то место, то пространство, где вы находитесь. По крайней мере, если это будет и переезд, то это в рамках, грубо говоря, из дома в дом, или из квартиры в квартиру соседнюю, чуть ли не в этом же квартале. Ну, то есть я не вижу каких-то дальних переездов. Я вижу, что вы обдумываете вот перемещение это, но для него есть какие-то препятствия у вас, в принципе, для поездки. С одной стороны, может сказать, что поездка за границу будет обдумываться вами, да? Но это мы попозже посмотрим. Но что касается переезда, сейчас вы думаете о смене места жительства. Видите, карта Сова и под ней коса о переменах, об оформлении каких-то документов, ну, связанных с разрывом. И, но здесь пока еще карты говорят о том, что не торопитесь, подождите, изучите лучшую информацию, покопайтесь, посмотрите, да? и ваш дом, ваша крепость на сегодняшний день, и карты говорят о том, что есть очень крепкая связь у вас с домом, с вашим, где вы живете, и вот это решение вопросов, вот оно как-то... С одной стороны, может кардинально поменять, как отчуждение дать, да, но я не вижу карт энергии, которые действительно дают вот именно сам переезд. Короче, он мне не на пользу будет, даже если я это сделаю. Я еще посмотрю. Я еще посмотрю. Просто слишком такие тяжелые энергии, которые дают некую неподвижность, понимаете, вот этой ситуации. Ага. Достаточно тяжелые энергии, они как-то не дают движения, видите, Дом Аэсты это переезд, а дом, дом э, башня и дом башни указывает на то, что ну, как бы у вас в принципе все уже устаканилось, все стабильно, все надежно, все хорошо в жизни. А коса, она как бы выбивает почву у вас из-под ног, получается. И что там впереди, еще неизвестно, да. Но мы посмотрим все-таки на тенденции, потому что я вижу, что дом связан все-таки с тенденцией движения, динамики. И здесь аисты в доме букета лежат. Я вижу, что здесь карта всадник в ребенке, как бы новые тенденции. Но видите, обман стоит во всаднике, поэтому я бы крепко подумала, чтобы это не было вашей ошибкой, ваш переезд. Потому что все новое, что врывается в вашу жизнь, да, оно как бы вам дает новый статус. Но вот этот новый статус, он как-то будет сопряжен с обманом каким-то, да? Угу. А скажите, пожалуйста, ваша подработка, она как-то связана с красотой или творчеством? Я работаю там, где квартиры раздают. Вот поэтому мне оттуда предложили квартиру. Это как государственная, да, если по-русски сказать. Угу. Угу. Тогда это нет, тогда это не про, не про работу вашу, а про обман Смотрите, воспользоваться предложением, да, воспользоваться предложением вот этим В принципе, можно будет, можно будет, потому что вам выпадает карта шанс и итоговая карта, я смотрю, что э, связана с ключом э, и с клевером, и с лилиями Как новый статус социальный, да как новый социальный статус. И вот дом башни, вот как раз-таки вот здесь это и показывает, наверное, да, то, что связано с вашей работой, с вопросами недвижимости. В общем, есть перемены, я бы сказала так, знаете, перемены будут, но вот, вот в данный момент, в ближайшие там 2-3 месяца как-то, у вас идет ситуация, знаете, когда что-то идет не так, вот что-то в этом... Что-то не так, то есть вам нужно как следует изучить информацию, да, какой может быть подвох. Только Вы тогда... знаете, мне эту, квартиру, uh -huh. мне эту квартиру предложили, я должна была ее пойти на прошлой неделе уже посмотреть. И тут же мне позвонили и сказали, что нет разрешения смотреть эту квартиру. Они извинились, ну uh -huh. и я тут подумала, наверное, так и должно быть. Что мне туда вы нравится. знаете, вот именно ту квартиру, которую вам предложили, у меня такое ощущение, что будет какое-то другое предложение, новое. Ну, вот это лучше Вот, будет еще какое-то предложение, оно будет, по крайней мере, в обновленной фазе, потому что то, что сейчас, с этим что-то не так. То есть там что-то не так. Потому что, смотрите, вы лежите в доме гроба, я смотрю, хорошо или это плохо для вас, да? Дальше я вижу, вот если бы я продлила расклад, да, то есть если бы это был 9 на 4, то перед вами бы лежала карта Аисты. Эта карта, ну, благоприятных достаточно перемен, и Аисты лежат в доме букета, поэтому говорит о том, что, ну, это какие-то приятные изменения к лучшему. То есть то, что с вами происходит, вот эта трансформация, она достаточно болезненная для вас. Ну, знаете, это вам нужно, грубо говоря, закрывать как-то прошлое, да, отказываться от чего-то, к чему вы уже прикипели, привыкли, да, то есть то, что для вас было ценным и важным, но то, что уже э, не, не очень хорошо влияет на вашу жизнь, да, и вам от этого приходится отказываться. Но процесс этот достаточно болезненный для вас. Почему? Потому что за вами стоит крест и крыса. Но вы это как бы оставляете позади себя в будущем. Но это очень тяжелая трансформация. То есть карты говорят о том, что вам достаточно тяжело переживать эту трансформацию. А, Во-первых, что касается вашего дома, вы очень сильно привязываетесь, ну, как бы привязаны к своему дому. А, там, где вы живете, все равно <карты>, карты говорят о том, что уже все стабильно, все привычно. А видите, вы находитесь в доме гроба, то есть вам как бы приходится отказываться от того, к чему вы привыкли, от того, что в вашей жизни вам кажется стабильным. Но, видите, ключ, итоговая карта для вас, для вас открываются дороги новые возможности и шансы. Посмотрите, в доме клевера лежит карта «Луна», а в доме «Луны» лежит карта «Развилка». Это дороги, это выборы, это направления. В доме раз... Сам клевер лежит в вашем доме, что говорит о том, что все перемены для вас, они ведут вас к новым дорогам, к новым перспективам для вас. У вас появятся альтернативы в жизни. И у вас появятся шансы, то есть как бы, да, черная полоса, карты, говорят, заканчивается. Пока я не вижу, вы видите, смотрите в пустоту, то есть вы легли на краю расклада. Что говорит о том, что вы пока не видите будущего своего, да, очень многое из прошлого еще за вами, как домик черепашки, за вами тянется. То есть вам тяжело это все сбросить, то есть вы как бы понимаете, что надо идти в будущее, но пока вы не видите картинки этого будущего при том, что у вас даже в мыслях, как бы, вы не знаете, как планировать свою жизнь, у вас над головой нет карт, и перед вашим лицом нет карт, видите, то есть вы, как бы, получается, в будущее смотрите, как, ну, как бы, в, в, в полная неизвестность, да, для вас. Да, как в пустоту, как, вы сами как в вакууме, как в пустоте, и, в принципе, карта депрессии показывает, да, такой, ну, депрессивное достаточно состояние, с учетом того, что у вас... Стоит крест рядом да, с доме змеи и еще и рядом крыса в доме медведя, что указывает на то, что вы очень сильно мм, болезненно это воспринимаете. Да, для вас вот действительно это как предательство, как испытание в жизни, потому что крест в доме змеи лежит. Да, но это и обретение мудрости через вот эту ну, болезненную жизненную ситуацию. Почему болезненную и жизненную? Потому что под вами лежит дерево, да, и рядом с крестом находится, видите? Но дело в том, что дерево ваше выпало в дом звезд, указывает на то, что у вас, ну, вы прорастаете сквозь эти испытания, да, и все, что делается, все к лучшему вам карты говорят, потому что в доме креста у вас лежит карта звезды. Это как искупление, какая, вы знаете, как искупление греховка, да, вот говоря, да, как искупление кармы, что ли, идет. Как выход на новую, на новый этап в судьбе. А когда я успела нагрешить столько? Слушайте, но ну здесь кармические события, которые могут быть сопряжены с прошлыми жизнями. Мы ж не знаем, что там в прошлых жизнях было. Нет, Вот, поэтому здесь какие-то кармические вопросы. Это не обязательно, что это грех. Ну, просто карты показывают, что как, как знаете, как жертва, да, можно сказать так. Жертва, искупление какое-то. Чем-то вы пожертвовали, вот, да, как здесь действительно как жертва. Но для вас очень большие перспективы открываются в жизни, да. Хотя вы находитесь действительно в очень серьезном стрессовом состоянии. И я бы обратила внимание на свои ресурсы, на свое здоровье. Ресурсы сожраны, могу сказать так. Очень много на вас навалилось. И знаете, крыса, когда выпадает в дом медведя, еще очень часто мне показывает, что человек на стрессовой ситуации может похудеть сильно. Вы не похудели после последние там несколько месяцев на несколько килограмм? Немножко. Не сильно, немножко. Mm. Я и так худая. Да по вашей комплекции видно, просто видно, что вы как сбросили, да, вес, сбросили. С одной стороны, вы сбрасываете лишнее что-то со своей жизни. но дело в том, что карта «Медведь» – это тема покровителя а, и тема опекуна, да, то есть человек, который бы, ну, то есть ваша поддержка, опора. С одной стороны, это ваш ресурс и говорит о том, что у вас ресурсов нет, и с другой стороны, показывает, что ваш партнер, ваш предал. Посмотрите, собака в доме туч, а это ваш экс-партнер, да, и это человек, который действительно вас предал, то есть, да, здесь карта собака, крысы, предательство. Да, у этого человека сейчас жизнь жизни перемены, но видите, дело в том, что он попал в перемены в вашей жизни, да, и эти перемены как бы как раз-таки указывают на то, что эти перемены сопряжены с тем, что вас друг предал. Но этот друг, да, собака лежит в вашем раскладе, да, с ним связано. А это говорит о том, что человек вас еще не отпустил до конца, он вас держит, и держит вас в качестве, ну, я бы сказала, местом отступления, да, как запасной аэродром, Вы извините, что я прямо так говорю, да, то есть как место, куда он может вернуться. Это нормально. Вот. Нормально. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны я вижу, что он к вам привязан, видите? Он привязанный к вам, он привязан к этой дамочке, трефовой даме, к вашей сопернице, а, с вами налицо разрыв То есть да, человек находится с вами в разрыве да, Из-за того, что он вошел в других отношениях Но в отношении этих отношений он тоже сомневается Он находится в конфликте сам с собой То есть он переживает В принципе он переживает за эту ситуацию И я полагаю, что он уже столкнулся с какими-то трудностями связанными с этой девочкой молодой Ну, грубо говоря, страсти страстями да, Но есть еще правда жизни есть еще нюансы, которые всплывают в совместном жительстве с этой девушкой. И я смотрю его линию для нее. Да, он будет пытаться как бы укрепить тыл, укрепить с ней отношения. При этом он достаточно доминантная личность, судя по всему. Достаточно, ну я бы сказала, требовательный человек. И иногда может, знаете, задом-то припирать, да, садиться на горло. По характеру такой человек. Вот. Ну, я знаю, что он до глубины души. Вот, ну, человек, понимаете, дело даже не в эгоизме, человек, дело в том, что для того, чтобы, ну, я бы сказала, подчинять привык, вот так, да, подчиняет. Ну, наверное, поэтому он ее и выбрал, потому что со мной не очень получалось. Ну, дело в том, что я смотрю линию для него и для нее, я вижу итоговую карту для них. С одной стороны, это страсти-мордасти, да? А с другой стороны, это итальянские страсти, где постоянные будут ссоры, стучки, то есть как бы отношения будут э, э, для него весьма стрессовыми. Ну да, ради бога, что вот. хотел, то и получил. Вот. И, конечно, я могу сказать, что он будет сожалеть о том, что он от вас ушел. Почему? Потому что я смотрю вот эти перемены в его жизни, да. Вот он аисты и дерево, да, я смотрю вот зеркала, как бы описывающие карты его. И эти перемены-то и ведут, видите, его к конфликту, к эмоциональному конфликту, к спорам, к разногласиям. С одной стороны, это же ваше сердце, да, но для него, я смотрю, заканчивается линия сердечных конфликтов, и он будет сожалеть о том, что он сделал. С этой девушкой у него тоже перспективы не очень-то хорошие, потому что вот эта связь, она обречена на, на провал. У этой девушки есть свои тайны от него. Да, и она в голове содержит другого мужчину, с которым у нее разорваны отношения. У нее есть любимый человек, но это девушки. Она просто назло, наверное, того, пошла с этим. Да. С вот. У этой девушки есть партнер, о котором она думает очень сильно. Да, и этот партнер не он. Она его за спиной своей держит, и сказать, что она прям планирует небольшую жизнь. Да, она хочет как бы найти почву под ногами, да, через него, но в голове она думает о другом человеке, она этого товарища не любит. Странные люди не понимают. Она его использует как, я сейчас скажу, она этого человека, вашего мужчину, использует, как а, базу для того, чтобы пережить разрыв с этим мужчиной. Понятно, да? Я так, я так и предполагала. То есть у нее есть мужчина, которым она думает, которого она любит. Судя по всему, у нее есть глубокие чувства к нему, потому что рядом над ним прям луна стоит. И а, ваш а, вот этот мужчина ваш, он для нее. Ну, как способ опереться на что-то, да. То есть это вот способ решить свои проблемы, связанные с этим человеком. По крайней мере, если у нее даже нету мужчины какого-то, как своего потенциального партнера на долгие годы, она его не рассматривает. А она понимает, в принципе, что этот человек ненадолго в ее жизни. Почему? Относительно нее коса стоит, это ее действие. Она будет рубить... Рубить какие-то канаты. Он для нее как ключ для решения каких-то своих задач. Они не по работе связаны были, нет? Вот я не знаю, но мне кажется, может быть, не знаю. Я вообще там больше ничего не знаю. Я только вижу, я видела их несколько раз. Он уже познакомил родителей с ней, поэтому mm -hmm. я и подумала, что они уже поженились. Он этого никогда не делает, он за ярлых холостяк. Это поэтому меня вот это все шокировало. Он никогда не был женат. Угу. Ну, здесь смотрите, что касается этого мужчины, а, ну, если он официально, грубо говоря, признан в Германии своим, да. Ну, ну, не, ну как. Он здесь родился, он родился здесь. А, то есть, все, значит, он немец. Ну, я имею в виду, что это как бы товарищ, который родился в Германии. Дело в том, что в Германии есть особые законы, да, когда ты женишься и когда ты разводишься, ты потом должен свою жену содержать до конца, там, пока она замуж не выйдет, насколько я знаю по законам. И жениться – это подписать себе приговор, что в случае, если вдруг я решил как бы разойтись, то, ну, как бы женщина на его шее остается. Поэтому он и наверняка не женится в связи с тем, что он, в принципе, эгоист и человек переменчивый, потому что он в доме аистов стоит, то есть, да, но дело в том, что в аисты Ваш дом попал, он попал в ваш дом А это тема Попыток возврата У меня такое ощущение, что он будет пытаться вернуться Только вы его будете отсекать Вы его не пустите обратно да, после такого, да. угу. Потому что с вами он будет пытаться вернуться И будет конфликтная ситуация У вас будет очень сильно по этому поводу Ну как... Много будет смятения на душе, понимаете? Вот совы у вас легли в дом метел, да? И в принципе, да, для вас будет как бы прояснение этой вашей сердечной ситуации. Для вас это будет как реванш, я бы сказала, это возвращение этого человека. Но при этом будут много сомнений, вернуться, не вернуться, быть, не быть. То есть как бы тяга-то останется. но ну, понимаете, желание вернуться будет. Потому что для вас, я смотрю сейчас, перспективу на отношения с другим мужчиной. Смотрите, нам ее пока закрывают, видите, книга лежит, тайна. Но то, что сейчас со значимым, ключевым человеком в вашей жизни произошел разрыв, карты показывают это тоже. То есть, это вот этот человек, это одно и то же лицо. Видите, да? То есть, карты показывают, что у вас произошел разрыв с мужчиной, то есть, сейчас вы в ссоре, в разлуке, в разрыве находитесь. Вот. А в разрыве из-за чего? Сейчас скажу. В доме м -м, письма лежит коса. Или вы неожиданно смс какую-то увидели, или же переписку, или же кто-то вам неожиданно написал, или вот что-то в этом духе. Как сообщение какое-то вы получили, понимаете? Сообщение какое-то вы получили. Но оно может быть связано как раз таки с вашим подсознанием, потому что у вас мужчина в, в, раз, в разрыве стоит с луной рядом, да, а луна всегда показывает на подсознание. Но здесь именно вот вы получили известие, вы получили какое-то известие, сообщение, которое вам принесло страдание и боль, видите? И вот этот король, смотрите, вот этот вот мужчина, вот они показывают как экс-партнера, человек, который вам принес неприятности в жизнь, как друг, да, как, как друг-предатель. Вот, пожалуйста, я показываю вам, да? Друг, который предатель. Вот. И но этот человек, смотрите, он держится за ваш дом. То есть одной ногой он держится за. Он опирается на вот эту измену свою, на эту женщину, да, как король туч а с другой стороны он опирается и на вас, как, на, как король для дома. Видите, а у вас этот король для дома, с которым вы закрываете вопрос, закрываете свой гештальт. Видите, да? И у вас основная тема как бы вот этого года, это, ну, самое тяжелое, что это вот как бы поставить на этом точку. Ну, я могу сказать, знаешь, знаете, так как было раньше, уже не будет точно ваша жизнь. То есть, если этот человек возвращается, то он уже возвращается на каких-то ваших условиях. Но я полагаю, что вы все-таки примете решение, ну, как бы, дать себе альтернативы на будущее, на новые отношения, на новую любовь, на новые перспективы, видите? Открыть себе дороги для любви, потому что у вас может появиться ухажер. Я пока не могу сказать в рамках этого года, да, потому что у вас еще ситуация разрыва с этим человеком идет, и есть некая тайна на будущее для вас. Но эта тайна станет однозначно явной, да, будет поставлена точка, да, на вашем прошлом. И будут новые возможности, смотрите, и эти шансы, они будут сопряжены с новыми эмоциями, с новыми чувствами и очень яркими эмоциями. И вы попадете в ситуацию двойственную, да, в ситуацию, я бы сказала, ну, немножко треугольную. Вот теперь с моей стороны, Да, да. То есть этот товарищ будет проситься к вам, грубо говоря, да, каким-то образом. Просто здесь время нужно, это не быстро может произойти, потому что все-таки карта дерева, она медленный процесс дает, да. Но то, что вы какой-то реванш возьмете в этих отношениях, что он осознает, что он действительно совершил ошибку, вот это да. Единственное, что карта дерева, она может, понимаете, она может сыграть как в этом году, так и попозже. Но то, что этот человек будет совершать попытки к вам вернуться, искать с вами контактов и выяснять с вами отношения, это будет точно. А если вот я соглашусь, что он мне может плохого сделать? А если вы согласитесь, вы будете продолжать с ним жить, но вы ему уже больше никогда не будете доверять. Вы будете находиться постоянно на стрёме, в состоянии ожидания опять от него подвоха. То есть, как было раньше, уже не будет. Вы уже не сможете ему доверять. И вы будете находиться постоянно в сомнениях, в смятениях. Смотрите, в вашем сердце метлы, в метлах совы. А в совах лежит корабль. Это душевные терзания. А вот он, вот он поймет и будет другим. Или вот таким же вот человеком. Говорят, люди не меняются, да? Смотрите, я вижу вашу связь с ней. И вот эта карта гроб, она или окончательную точку ставит, это конец, она говорит. Но если он, грубо говоря, вернется, то, понимаете, я сейчас вижу уже не на долгие годы, но какой-то период может быть безоблачного счастья и радости. Видите, после гроба какие карты лежат. То есть они говорят о том, что да. Вот, это как бы период такого, знаете, возрождения, знаете, как, как второй медовый месяц может быть, да. Ну, как было раньше, старая связь, она обрывается окончательно. То есть как раньше было, не будет. Единственное, что э, здесь я могу сказать, что в сердечных делах, смотрите, все равно я вижу треугольник. То есть даже если он вернется, то все равно как бы сказать, что вы сможете рассчитывать, это может быть и ваши мысленные, понимаете, подсознательные страхи, да, карты будут показывать, что все равно как бы не было хорошо, вы все равно до конца себя не будете чувствовать в безопасности рядом с этим человеком. Но возможности... Да, но ну, возможности, что он будет как-то выходить на контакты, как-то решить с вами вопрос этот. Да, я вообще не знаю, такая женщина красивая. Разве можно от такой красивой женщиной уйти? Ну, видите ли, есть моложе, да? Угу. И по я человек э, как я спокойная до определенного момента, очень наблюдательная. Угу. Раньше я была нетерпеливая, а сейчас я наблюдаю и терплю, но потом, ну да, потом я могу сказать. Для перспектив с вами у вас тоже, видите, идет, смотрите, я сейчас беру вот этого человека, и я беру вас, и я соединяю вас в квадрат в общий, то есть, да, нахожу как бы точки пересечения, в которых вы соединяетесь, ваш... Вертикальный ряд с его горизонтальным рядом. Где ваши точки пересечения? Да, вот я сейчас введу по нему и выхожу на ваш вертикальный ряд. Это карта метла в доме сердца. Теперь я беру ваш горизонтальный ряд и соединяю с его вертикальным рядом. И нахожу точку пересечения вашу. И вот здесь карта Лиса в доме всадника. Ну, я могу сказать, он ходок. Я могу сказать так, что, возможно, это его не первая измена за вашу совместную жизнь я это предполагала то есть он любит красивых женщин он любит он чувствует себя гарным хлопцем что он еще знаете магиот все да почему потому что он видит себе мужика вот он смотрю на его мысли он видит себе классного парня который может да там охмурять девочек и так далее то есть он себя считает красавчиком я красавчик вот, само отношение к себе. Видите, для жизни вашей перспективы, я смотрю, ваша жизнь и он, да, соединяю вашу жизнь и он. И перемены, да, возможно, его вернуться. К чему это приводит, да, то есть я между деревом также соединяю горизонталь с его вертикалью, да, вот точка пересечения аиста. Теперь я беру следующую его горизонталь, пересекаю с картой дерева ну, как вертикальная линия для дерева, мётлы. И вот он, ваш квадрат. Он, аисты, дерево и метлы. И итоговая карта этих перемен приводит к смятению ваше сердце. Короче, пусть он дальше себя любит и других тоже. То есть здесь, понимаете, здесь человек, который, с которым, ну, как сказать, гармонии... И спокойствия точно не будет, потому что рядом с деревом крысы и медлы лежат. Вообще карты говорят: вот я сейчас смотрю, вот мужчина смотрю, да, на перспективу. Есть еще что-то, что вам предстоит открыть. В доме мужчины книга лежит. А -а -а -а -а, сейчас скажу. Книга стоит рядом с клевером, что говорит о том, что есть что-то. У вас может появиться человек, которого вы еще не знаете или не знаете, так как узнаете. Да? есть еще неизвестное число. Но дело в том, что в доме книги лежит... А, все понятно. Я скажу, у вас есть тайный поклонник на работе, мужчина, с которым вы можете взаимодействовать достаточно плотно. Смотрите, в доме мужчины книга лежит. В доме книги лежит карта-якорь. на какой работе, на главной, на основной исключено. На постоянном. Исключено. Нету там, да? У нас только два мужчины, два босса, и все. Остальные все женщины. Да. Они женаты, да? Да. Все женаты. И не мой тип. Самое главное. Тип -то не Я не связываюсь на работе ни с кем. Я просто, это я сейчас, принцип. я рассматриваю сейчас ваш расклад, и я не говорю, что связываетесь вы или нет. Я просто вижу, что есть некая тайна, сопряженная с неким мужчиной. Да? Вот. Может быть, это на другой работе, Олеся? Может быть, но человек связан с работой, с которой вы имеете, ну, долгосрочную связь уже по якорю. Есть некое постоянство. И это связано с бумагами, с документами, со знаниями, с информационными потоками. Ну, вот что-то связанное с... Э, или с регистрациями какими-то, да. Потому что книга – это что? Это книга актов регистрации. Это преподавание, это учение, это что-то связанное с, э, с информационными потоками, с некой информацией, с которой вы работаете. И посмотрите, в доме работы у вас стоит солнце. А в доме солнца у вас сердце, то есть у вас как новый день, новое, что-то, о чем вы не знаете, но то, что есть уже в вашей жизни по якорю, понимаете, или это то, что может прийти надолго в вашу жизнь. Ну, как правило, якорь показывает человека, которого вы знаете, так же, как карта собаки. И это может быть человек, который является вашим тайным поклонником, просто он не афиширует свои чувства. Не знаю, честно сказать, не знаю Ну, пройдет время, да. вы посмотрите Потому что да. с вашей, с мужчиной да. Есть некая тайна С одной стороны, если оглядываться назад И посмотреть вот этого человека да, То вот этот человек Начнет, с которым вы разорвали отношения Себя проявлять по-новому да, Проявлять по-новому вот. Но, если это будет новый персонаж То вы его будете узнавать по-новому Понимаете, это человек, который может Скрывать что-то от вас. У него есть от вас тайна. Человек для вас как закрытая книга, как книга, которую еще вам предстоит прочесть, понимаете? Вот. И здесь эта книга вам дает шансы, видите, книга клевер, для вас лично. Эти шансы будут связаны с чем-то новым, с новым статусом. И здесь э, это новое, это как новые чувства, новая любовь, новая страсть, да, видите, сердце, солнце, новое счастье. До работы мы еще дойдем. До работы мы еще дойдем. Я сейчас разбираюсь с картой мужчина. Я сейчас еще это разбираюсь. Думала, если я работу изменю, может быть, это оттуда откуда-то будет? Может быть. По работе у вас идет перемена, потому что у вас работа стоит с картой гроб, кардинальные перемены. И смена статуса, как высокая должность, или вам что-то предлагать будут такое, или это работа связанная с социальным чем-то таким, но она опять же, видите, она как органы власти, или как органы, имеющие отношение к представительству какому-то, потому что лилии и башни обычно показывают ну, некое социальное учреждение. Это может быть банк, это может быть агентство недвижимости, ну или что-то связанное да, с имущественными вопросами. Это может быть э, связано, вот если смотреть вашу работу, да, это может быть связано с какими-то социальными программами, потому что лилии, это с властью связано. Смотрите, башня, Стоит с медведем. Медведь идет конем а, на лилии, а, это, а лилии идут конем на а, якорь. То есть это какая-то власть, это какое-то высокое положение. То есть я так полагаю, что то что, вам, как бы то, что будет связано с вашей работой, у вас идет как повышение, потому что солнце рядом с лилиями в доме денег. А, здесь идет а, и деньги, как знаете, как за, за какие-то заслуги деньги идут. И здесь может быть еще и выплаты, и пособия по лилиям, да, то есть как вот, как помощь какая-то материальная. И эта помощь материальная, кстати, может быть связана с недвижимостью, да, то есть с предложением. Но и в работе у вас будет новый день. То есть как, или вам предложат новую должность, или это будет новая перспектива по работе, видите, у вас. Смотрите, якорь связан с картой башня. Что-то вы заканчиваете, какой-то договор, контракт вы закрываете – Видите, башня и гроб связаны ключом. Дальше я вижу якорь стоит рядом с гробом. То есть решение на какой-то работе поставить, ну, как бы отсечь ее, перемена, поставить точку. Но дальше у нас идет новое, ну, как бы предложение, которое вам дает какой-то статус. И статус этот новый, да, новый статус, новый день. И достаточно яркие эмоции, и как радость такая вам выпадает. И по работе я бы могла сказать так, что, возможно, вам даже на вашей работе предложат повышение какое-то или другие условия более комфортные для вас. Ну, то есть что-то, что вас поднимет на новый уровень. Понимаете, о чем я? И предложение, которое вам может быть связано, оно вам как бы дает новый день. Но помните, что пройти придется вам через стресс. Ну, то есть, здесь получается, смотрите, для того, чтобы вот сюда прийти, вот смотрите, для того, чтобы прийти, вы проходите через карту коса, и вы проходите, да, чтобы прийти к солнцу, вы проходите через карту гроб. То есть, все равно здесь будет такое ощущение, что, знаете, выбили почву из-под ног, то есть, вот какой-то будет переломный момент, резкий, кардинальный я бы сказала так, по работе у вас произойдет резкая кардинальная перемена. Вот так. Но эта перемена, она вам даст какой-то статус в будущем, в течение года. Хорошо. Понятно объяснила, да? Да, я все поняла. Да. Потому что в, по работе, я смотрю итоговую карту для работы, у вас открываются альтернативы, у вас появляются вопросы, связанные с работой. Кстати, указывает на то, что у вас будет две или более работ. Еще больше, куда еще больше, я уже не могу. Я уже Нет, смотрите, карта развилка, она говорит два или более. Моя развилка, если вы посмотрите ближе. Видите, вот первая развилочка ага. идет, а дальше мы двигаемся, у нас вторая развилочка идет. Ага. То есть это карта выбора, то есть мы доходим до определенной точки, принимаем решение, сделали выбор, пошли дальше, там тоже развилка есть. Если пошли прямо, мы тоже доходим до определенной точки, мы как бы выполняем какую-то задачу и идем дальше. Поэтому карта говорит о том, что у вас будет, ну, как бы некая многовариантность. Поэтому это может быть два и более. Это не обязательно, что будет более. Но то, что у вас будут альтернативы, и их будет больше, чем две, это точно. А, -а, -а окей, я поняла. Понятно, да? Потому да. что, судя по всему, я вот так вижу, что вас на работе любят. И что вашу вы работу. Что? Меня не там видят. Это вам кажется. Вас на работе любят и считают. Нет, нет. Поверьте, вас там любят. И вас там очень ценят. Как минимум, вы достаточно ценный работник. Я вижу, что в доме якоря у вас солнце. И солнце выпадает, да. когда человек незаменим. Как работник, да. Но как коллеги ко мне, то нет. Ну, кто-то есть на работе, кто вас точно любит. Посмотрите, у вас солнце лежит в сердце. Ну, наверное, То есть есть люди, и... которые вас... О, нет, есть, есть люди, которые вас очень любят, понимаете? То есть вы как работник достаточно ценный, и э, это как, как возникает, когда вы, считают вас незаменимым. И вообще карта солнца очень показывает на достаточно известную личность. Вообще вот по работе очень часто выпадают люди достаточно медийные. Uh, которые, может быть, со СМИ как-то общаются, или с людьми, которые как-то связаны uh, с публичностью. Ну, то есть, знаете, вот по работе, если смотреть на будущее, вам выпадает известность какая-то. Знаете, широко известный в узких кругах, вот как-то так. Я поняла, Олеся. И вообще, по сути, у вас идет... Шикарные карты. Вот вы сейчас перелопатите все вот это, начали вот здесь, вот смотрите, начинаете вы путь вот здесь, да, а заканчиваете вот здесь. То есть здесь вот вы уже ставите точку в доме ключа и после того, как вы вот эту историю, трансформацию завершаете, вы в этом году однозначно будете переходить на новый уровень. Вот. А -а -а. Новый уровень, новые перспективы в судьбе. Судьба вам открывает новые перспективы. Если вы, вы интересуетесь эзотерикой, то вам ее не избежать. Да. Вас судьба будет заталкивать в эту эзотерику всеми правдами и неправдами. Ну, я смотрю, как вы учите. Я учусь у вас. Потому что если рассматривать ваш статус именно вот, ну, для жизни, да, смотрите, у вас дерево сошлось со звездами и крест в доме креста, то есть, ну, это, как ну, я бы сказала, духовное развитие, не буду говорить про эзотерику конкретно, да, это идет духовный рост очень сильный. И идет постижение достаточно глубокий, вы как бы обновляетесь, перерождаетесь. Смотрите, рыбы в доме дерева лежат, да. Глубина показывает глубину чувств, через глубокие какие-то переживания, через глубокие чувства, через серьезную депрессию, через сильную трансформацию. Да? А в доме рыб лежит карта Лили, вы обретаете чистоту. Ну, как очищаетесь, да? Как появляется новый статус. И в доме а, Лили лежит ребенок, как, как заново рожденный. Ой, как мне этого хочется уже за столько лет. Это код последний. Как бы, ну, грубо говоря, если взять, если взять, да, цикл какой-то, вы находитесь на последнем, ну, грубо говоря, на последнем цикле. И может появиться у вас человек, который как-то будет, может быть, связан с вашей работой. Потому что вам выпадает новая любовь, смотрите, а новая любовь выходит в короле Лили, А король Лили это всегда человек достаточно перспективный, ну, как перспективный партнер и вот этот король выпал смотрите, рядом с, в доме рыб, то есть человек достаточно обеспеченный, или человек, который э, связан, ну, как-то с деньгами то есть хороший, может показывать на человека, который на пенсии в принципе, да, ну, или человек с какой-то рентой человек чего-то уже достиг, уже получает какой-то, э, ну, имеет определенный статус, человек чего-то уже достиг в своей жизни, иногда показывает ну, как бы, людей старше 45 лет ну, считается, уже человек уже зрелый, да, такой зрелый, старше 45 лет. И рядом с ним солнце в доме якорь, что человек принесет вам счастье надолго, а в доме солнца у вас сердце. Ой, ну обнадеживающе. Но смотрите, вот эти перспективы, которые вам будут предлагать, уж больно они будут вас жрать, грызть, да? И вы будете очень сильно переживать и сомневаться в отношении вот этих, ну, как бы не будете верить своему счастью, ну, как-то так. Я очень эмоциональна, да, и сейчас недоверчива, и может да, быть такой. То есть здесь, вы знаете, вот в этом году может появиться человек, который как-то вам будет предлагать человека, этого вы будете узнавать по-новому, или это будет абсолютно новый, неизвестный для вас человек. Для вас это перемены будут очень неожиданные, внезапные, Да и человека вы будете открывать как-то с новой стороны. Может это показать, вот если бы был бы мужчина книга, я бы точно сказала, да, вот книга мужчины, что этого человека вы точно не знаете, да. А так как через дом проходит, и мужчина все-таки в доме косы, то есть это резкий переломный момент, связанный с мужчиной, но есть разрыв у вас в отношении, есть что-то, чего вы еще не знаете, и вам будут шансы узнать новое, да. И вот по тому, чего вы не знаете, что вам предстоит открыть, это шансы, которые связаны с обновлениями в любви. Главное, чтобы только человек не был. То есть дело в том, что если, смотрите, если вы вляпываетесь в эту историю, если этот человек не свободный, а такая перспектива возможна, или он будет находиться в состоянии разрыва отношений, да, или человек, например, э, или если это ваш бывший, который зацепился за, про, за ту женщину, так или иначе все равно как-то цепляет вашего бывшего эта карта, я не могу этого не учитывать, то это может история, которая, грубо говоря, вас на крючок посадит, и это могут быть отношения, которые могут носить вот такой двойственный какой-то характер. С одной стороны, это ваш внутренний конфликт, который не будет, ну, как бы будет вас сдерживать в ваших эмоциях, в ваших чувствах. И, по крайней мере, вот в этом году как бы, какое-то решение вы еще ну, будете бояться принять. Почему? Потому что следующая карта за разминкой гроб стоит. Да? Вот. Поэтому здесь мы можем сказать о том, что вы каких-то решений пока принимать не будете, а будете как наблюдателем. Да? Наблюдать и не верить своему счастью или не впускать свое счастье. Вот здесь очень такая тонкая грань, поэтому будет страшно идти в какие-то новые отношения, будет страшно возвращение вашего бывшего партнера. То есть, но в любом случае вот эта двойственная, конфликтная эмоциональная ситуация, смотрите, метлы, сердце и еще и развилка в луне, вот это вот, да, такая закваска ваших эмоций. Здесь, ну, как бы, нужно позволить себе все-таки окунуться в эти эмоции, да как бы окунуться с позиции, будь что будет, без страха, да, потому что здесь будет страх в любые отношения впадать, вообще как бы в состояние от, на, любви. А шансы что-то обновить в делах сердечных у вас будут, у вас будут альтернативы, и я вот почему-то, мне кажется, что у вас есть поклонник, этого поклонника вы хорошо знаете, и этот человек может скрывать свои чувства и быть к вам очень неравнодушным. Это может быть кто-то из начальников на работе вашей. На будущий или на этой текущей, но точно какой-то тайный поклонник у вас есть, которого вы не рассматриваете для себя? Может быть, не знаю. Правда, я не знаю. Ну, как говорится, год пройдет, вы дадите мне обратную связь. Да, да, обязательно. Потому что в любви все равно какие-то тайны присутствуют, все равно что-то вам предстоит открыть. Если рассматривать вашего вот этого партнера, да, то у этого человека были свои тайны, да, так или иначе. У него были свои тайны, с которым вы разошлись. А это он тайна. Он весь состоит из тайн. Ну, я бы сказала, человек, он такой очень достаточно резкий, агрессивный, может быть, даже где-то порой, да, то есть, как бы, за словом в карман не полезет, обидит, да, недорого возьмет. Нет, тут со мной он не был так. Может быть, он такой и есть, но, <с так, <с мне как-то немножко побаивался себя открыть в таком ресурсе у меня. Mm -hmm. Мы с ним не жили, мы с ним не жили вместе. Угу. Ну, у вас будут кардинальные перемены, связанные с партнерскими отношениями. Вы какую-то историю точно будете закрывать, потому что у вас кольцо в доме дома, то есть та история, с которой вы были. И по дому все-таки я вижу перемену, вы знаете, вот она вот как-то вот будет на раскачке идти, да. Надо быть просто очень внимательной, осторожной к предложениям, чтобы, да, ну, ну, ну какой-то подвох не упустить. Потому что по дому, хоть я и не вижу перемен, но все-таки шансы изменить вот эту с недвижимостью будут, и я не вижу, что они прямо плохие, потому что после шансов лежит и ребенок, и сердце в солнце, как бы, что несет вам радость жизни, да? вот я смотрю от дома, я смотрю, что через него как бы смена статуса, как улучшенное жилье, что ли, как более, более комфортное, что ли, да? и так как дом связан с лилиями, а в доме лили ребенок, все-таки я полагаю, что новое жилье у вас возможно. И здесь придется закрывать как бы старый договор по дому. Видите? Вот. И входить во что-то новое. И использовать шансы. Шансами вы воспользуетесь. И, в принципе, я не вижу, что они для вас негативны. Единственное, что вот сейчас первое время подвохи какие-то будут. Вот они есть подвохи. Все-таки я вижу, что есть подвохи. Я так поняла. Этот, он, который мне, вот эту квартиру, которую мне предложили, мне не надо ее брать, мне надо другую подождать. Это я так поняла. Ну, по крайней мере, там, по крайней понимаете, там сейчас какая-то ситуация неправильная. Вот знаете, вот по карте Лисея, Лиса, я бы сказала, она не всегда показывает, да, именно обман. Она может показать ошибки, она может показать недочеты какие-то. Ну, грубо говоря, вам ее предложили, а там еще документ, документы неправильно оформлены, или жильцы там предыдущие не съехали, или там еще какие-то нюансы по закону не... Ну, что-то не так, понимаете? Что-то вот не совсем правильно. Это, это, это проявилось уже. Вот. Значит, в этом году, давайте так, я смотрю, что рядом с картой дерева лежит карта крысы, следить за здоровьем. Под деревом лежит метло. Я вижу, что вот это состояние стресса, оно может выдать, ну, как бы вам психосоматика, да, когда на здоровье влияет. Да, да, если по здоровью смотреть, рыбы и в доме здоровья рыбы, с одной стороны все вроде бы хорошо, да? И дерево в хорошем доме, но домик дерево в креста. Первое, на что обращать внимание, это позвоночник, это кишечник, пищеварительная система. И гормоны. Когда у тебя оно да. Потому что крысы и крест в змее это... это ну, как, это все, что связано с системой пищеварения. Рыбы в доме дерева и в доме рыб лилии еще могут указывать на гормональную систему, да, систему гормонов. То есть, как бы, может ехать, грубо говоря, желудок, да, и гормоны. Обращайте внимание. Хорошо. Позвоночник, позвоночник, ну, видите, позвоночник, я здесь вижу, что вы как мешок тащите на своих плечах. То есть, вот как, знаете, когда грусть на плечах лежит, вот ощущение физиологическое такое может быть. Да, оно так и есть. Угу. Ну, смотрите, год будет непростым только потому, что вы выпали сами в дом вот этого гроба. Поэтому, да, знаете, как говорят, самый темный, темный час перед рассветом. Вот как-то так. Как -то так. Угу. Потому что год будет достаточно сложным. И если вот смотреть, да, вот если это был бы расклад 9 на 4, то здесь у вас была бы карта Аиста, да, впереди, в ряду. Как бы вас ждут перемены. А если мы все остальное сдвигаем, да, то у меня вот сюда выпадает две карты. То есть вот я сейчас смотрю, я небольшую трансформацию сделаю, то вам по здоровью, видите, и по жизни вот выпадает что ну, то есть это было бы, это выглядело бы вот так, да, под вами. То есть меня сейчас сдвину и посмотрю, как если бы это было в 9 на 4, как бы картинка вокруг вас поменялась. И карты будут говорить о том, что как бы вам нужно, ну, мужаться в плане того, что быть готовой, потому что у вас идет получение мудрости, но через трудности. Но это последний этап. То есть как бы судьба закрывает эту тему и как бы закрывает вот этот этап вашей жизни, вашей судьбе. Понимаете, о чем я, да? Да. Вот. Да. Поэтому вам все-таки потребуется, потому что в жизни, вот смотрите, я беру ваше здоровье, вашу жизнь, я вижу, что ну, очень сильно вы вот, понимаете, вы очень близко к сердцу принимаете все. Прям вот все через сердце пропускаете. Вы прямо болеете душой. У вас прямо все наизнанку. Душа выворачивается наизнанку. Вот это состояние, да. Но, судя по всему, что здесь у вас идут, так сказать, очень сильный духовный скачок, прорыв. И вот именно через вот этот переворот сознания происходит вот через эту боль. Но вы обретаете силу, вы обретаете мудрость, вы обретаете какие-то магические даже способности, понимаете? Вот. Вот, а если так смотреть еще по возможности, например, магических воздействий, здесь, может быть, и какие-то, ну, как минимум, сглаз точно на вас есть. Я бы сглаз полечила бы. Хорошо. Вот, если рассматривать, то сглаз тут есть. В общем, вашему партнеру, да, вот я бы сказала так, да, который сейчас ушел, доверять ему, знаете, нужно... Не, не нужно ему доверять, и лапшу, если он будет какую-то вешать, ее нужно снимать. Но он будет еще пытаться выяснить отношения. Потому что еще какая-то спорная ситуация. Выяснение отношений, какие-то коммуникации будут еще с ним. Так, значит, по недвижимости. Все-таки вы, скорее всего, получите жилье, получите жилье. Потому что всадник идет конем на ребенка, смотрите, всадник идет конем на дом, идет завершение какого-то контракта. Понимаете, вот здесь такая ситуация с подвохом, да, почему? Потому что с одной стороны здесь карта закрытия контракта какого-то, да, то есть четко закрываем договор, да, связанный с домом. Или с какой-то семейной жизненной ситуацией, закрывается вопрос. В партнерских отношениях у вас тоже будут кардинальные перемены. У вас будет новый сценарий партнерских отношений. Но и с другой стороны, вопросы, связанные с недвижимостью, тоже кардинальные перемены. С одной стороны, вы можете поставить точку и не принимать решение, сказать «не надо мне ничего». Но все-таки она будет прорываться, она будет прорываться, эта ситуация, потому что вам договор как подарок выпадает, да? И это как-то связано с влиятельными людьми или с властями, потому что медведь рядом с башней связан. Это связано с домом. И перемена идет, видите, на дом карта всадник из дома лесы и э, ребенок и книга, то есть как оформление чего-то нового. И знаете еще всадник в лесе, что может показывать? Не только обман, а как что вы добились как-то своей цели каким-то хитрым способом или каким-то окольным путем, вот как-то так, как говорят, любыми правдами-неправдами. Ну, чего-то к чему вы стремились, добивались, искали лазейки, да, вот как бы, как это получить. И вот вы, наконец-таки, получили, и сами не верите этому, что такое возможно. Вот как-то так это может еще выглядеть. Но все равно будьте аккуратнее, да, чтобы не было подво... А, кстати, всадник Нет. Садник-то у нас, это я с 9:9 на 4 спутала с раскладом. Он же в доме ребенка лежит, да? Новое что-то. Uh -huh. Вот. Но все равно, Лиса, не верьте всему, что вам говорят. Новости какие-то, может быть, связанные будут, даже с чем-то новым. Делите на 50, 50 на 50. Перепроверяйте всю информацию, поступающую к вам. Потому что вам может прийти информация с какой-то хитрецой или с каким-то подвыподвертом. Вот, вот, что касается вашей работы, работа и недвижимость у вас вообще все, что все, с чем вы связаны, вот, да, с чем есть долгосрочные отношения, партнерство, да. Все будет претерпевать кардинальные перемены, и это затрагивает лично вас, потому что через ключ в кольце, через гроб в ключе, через вас в гробу, извините, да, через доме гроба. Ну вы как знаете, как бабочка, да, трансформация из куколки в бабочку превращаемся. И здесь в прямом смысле, да, идет вот эта трансформация. Но вам однозначно придется кардинально менять все, к чему вы привязаны. Ставить точку на всем, к чему вы привязаны. То есть в том виде, в котором было что-то раньше в вашей жизни, уже не будет. Будут кардинальнейшие перемены в вашей жизни. И знаете, этот год может вам казаться, что вообще ничего не меняется. Что вот какой-то будет период вакуума, какой-то период такой, знаете, депрессухи, какой-то безнадеги. Вот такой может быть период, когда вы вообще не будете видеть света в конце тоннеля. Но он есть, он однозначно есть. Надеюсь. Потому что вам выпадает счастливый случай, вам выпадает удача, вам выпадают новые возможности, новые перспективы, новые открытия. Здесь самое главное, слушайте свою интуицию, слушайте, да, делайте выбор интуитивно. Да, то есть вот прислушивайтесь к своим способностям, к своим снам, потому что у вас... Однозначно есть способности, которые в этом году активно включатся в вашу жизнь. Вот прям этот год он будет знаковым для вас, потому что у вас включается карта звезды, в вашу судьбу вмешивается, э, в вашу судьбу вмешиваются высшие силы. Вот. Хорошо. Вот, и вам прям вот э, в этом году будут проявляться способности ваши, да, вот как-то альтернативы открываться, духовное развитие может быть, да. И может быть и эзотерика, но в любом виде, в котором вы возьмете. Вообще звезды это карта ченнелингов и прорицателей. Ченнелеров. Ченнелер, знаете, кто такой, да? Нет. Это контактеры с духами. Люди, которые могут общаться с духами. Это Ченнелер духами рода коммуницировать, но у меня вообще ничего не получается. Вот. В общем, в этом году какое-то будет знаковое событие, и здесь, может быть, контакт произойдет именно с вашим родом. Посмотрите. Окей. Okay. Вроде все ясно. Вот, ну, как бы через вас Смех. начинают передавать какие-то дары по роду вашему, понимаете? То есть что-то вам будет открываться. То есть у вас идет духовный рост однозначно, да, и в это вмешиваются высшие силы. Вот тысяча процентов вам говорю, высшие силы, две карты сошлись. Ага. Короче, да, если ну, этот год, я бы сказала, он такой, вы, вы находитесь на финишной прямой, но этот год будет достаточно сложным у вас, почему? Потому что, знаете, вот я проходила карту гроб, да, то есть, ту, сама, когда себе делала расклад, я побывала в этом доме, в гробу, могу сказать, выжила, да, но это просто состояние, знаете, это может быть состояние, когда... Нам кажется, что ничего не меняется в жизни, что просто какая-то стагнация, тупик, да? Но на самом деле происходит это на тонком плане в более глубоких слоях, то есть внешне ничего не меняется, а потом в какой-то момент вы оглядываетесь назад и понимаете, что жизнь кардинально поменялась, понимаете, да? То есть это не будет заметно, как по косе, коса рубит, знаете, так, что вы прям падаете на жизнь, да? А это происходит медленный процесс, который не заметен для вас, но вы... Уже прежней точно не будете. Вы будете абсолютно другим человеком. Вы это поймете через год. Вот год пройдет, когда чуть-чуть вы туда зайдете за рамки. Но карта судьбы вам говорят о том, что вы это, вот все, что происходит в вашей жизни, все, что будет уходить, не держите. Оно пусть умирает, потому что ваша лошадь уже сдохла. Да? Вот, лошадь сдохла, слезь. Вот, поэтому здесь вот то, что прошлое, оно все, оно отжито, оно отжито в том виде, в котором оно было. Не пытайтесь удержать свое прошлое. Все, что идет под трансформацию, под жирнова, вот, перемен принимайте эти перемены. Вы человек очень консервативный, я вижу, то есть вы как бы привыкли чувствовать базу под ногами. И когда она у вас из-под ног вышибается, вам очень дискомфортно. Вы прям вот теряетесь совсем. Вот. Но карта говорят, принимайте все, что уходит из вашей жизни, все, к чему вы привязаны, якорь, дом. да. То есть все ваши привязки, они будут ну, как бы отметаться. Почему? Потому что вам судьба что-то приготовила грандиозное, новое, и вот прям вот действительно какой-то очень сильный прорыв в вашей жизни, очень сильный духовный скачок. Три сильнейшие карты в картах судьбы выпали. Четыре. Да. Ну, я имею в виду три хороших, мощных. Угу. Угу. Да, да, видно, что... Вообще вот эта комбинация ясновидения. Ну, посмотрим. Может, так шипанет, что я видеть начну. Фу. Может быть. Вот такая вот история. Ну что, мне удалось ответить на ваши вопросы? Да. Угу. Да, удовольствие.